Пятница? Да. Я так. Ну, сделай злобное лицо. Ч сегодня сделал? Нет. Чего сегодня было? Чуть-чуть Данило сегодня убил. Ты не видел, как колла. И что потом? Ты бы еще бы раз кинул кувалду, Данил. Признайся, вот честно. Она куда-то исчезла. Ну, а ты бы кинул бы кувалту. Да я бы кинул, кинул бы. Ты бы не попросил. Тут уж лёгкий. Полупается. Лиш, Кто Ты, а я, я, я сижу, я сижу поправлю. Даю, не Блять, только скажешь, вы еду. Скажи, не скажу. Почему в помещении Ленина? Ой, я тут дождь. Нет, нет, другая маска. Ну тут видно, как резать.